Ты знаешь, что это за звук? Раньше кальяны были высокими и неустойчивыми. Они часто падали и разбивались. В 2012 году промышленный дизайнер Алексей Ильин придумал кальян из орг оргстекла — смог В 2014 он открыл завод по производству кальянов нового поколения в Санкт-Петербурге. Кальян смог легко взять с собой. Он очень компактный и простой в использовании. Не знаете, какой кальян подойдет именно вам? Поможем с выбором! Доставляем в любую точку мира. nanosmoke.ru